Это целая лекция, система лекции правильное мышление. Пусть Бог вам поможет его заполучить. Негативное мышление, отношение к жизни – это самый большой враг нашей собственной иммунной системы и здоровья. Самый большой. Это, как я сказала бы, можем стресс. Была одна женщина, пациентка, она пришла на новое начало. И у нее было такое... Маленькое-маленькое кольцо, которое муж ей подарил. Маленький бриллиантик. Она все время его трогала. По-видимому, она хотела показать, чтобы кто-нибудь спросил. Когда спросили, какое у вас красивое кольцо, она такой радости муж не подарил. До женства. Вторая была тоже, очень богатая. У нее был, я не знаю, сколько каратов, там целое. И ей не нравилось это кольцо. У нее был стресс. Она показала его так, какой муж богатей, а была жена одного российского богатея, богатей, а мне такую ежунду купил. Вот такое было отношение. Негативное мышление, отношение к жизни, когда у тебя постоянно недовольствие, иммунная система, начались аутоиммунные заболевания, серьезные аутоиммунные заболевания. Мы должны знать, что 90% болезней, вы просто это возьмите сейчас на, на истину, рождается в нашем сознании и в органах наших чувств. Очень важно, как мы думаем, как мы относимся. Наша способность противостоять болезням, удивительно, она зависит от устойчивости силы нашей иммунной системы. Это не то, что кто-то нам только бактерию дал, кто-то нас заразил. Это то, что мы сейчас психически слабые. Нас оскорбили, нам сделали больно. И вот мы заболеваем. Этих бактерий, вирусов везде сколько хочешь. Если человек очень сильно ощущает в себе чувство неприязни, но ну, хотя бы один час, я сюда не написала эту работу, потому что мало из психиатров, кто ее знает. И я знаю, поскольку они эту работу не знают, это велось 10 лет, Будут меня докучать эти, Но ученые выяснили, что организм создает столько сильнодействующих токсинов или ядов, которые разрушают самые тонкие функции организма. Но если этот яд взять в проверку, как бы изолировать из тела, мы можем этим ядом количеством убить, например, 80 человек подряд. Терпя внутренний гнев, ненависть, люди совершенно об этом не думают, угнетение, раздражение. Человек не, не, не других больше убивает, а сам себя.